Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. И сегодня мы обсудим старый контент а именно путешествие во времени. В обновлении 9.5 будет небольшое изменение в этом режиме, а именно, будут добавлены новые подземелья в разные типы дополнений. Всего у нас существует несколько дополнений, которые на текущий момент активны в режиме путешествия во времени, и, само собой, в них есть определенное количество подземелий определенный, скажем так, пул данжей. И эти донжи уже многим надоели, кто-то хочет каких-то новинок, и новинки как раз таки будут в обновлении Девизин А именно, в дополнение The Burning Crusade будут добавлены новые подземелья, ниже Топ, Ботаника, Пузня Крови. Хорошие интересные подземелья, можно будет прокачать репутацию, чуть-чуть иными способами, окей. А далее, Гнев Короля Леча, Крепость Удгард будет добавлена, Ажолни Руб и Пузня душ. Окей, okay. Кузня Душ, пожалуй, это самый, наверное, хороший инст из всего этого списка. На уровне вообще с Ямой Сарона, если смотреть на текущие подземелья. К тому же рукоять можно дропнуть, также можно будет сумочку дропнуть. То есть, хорошее реально подземелье, довольно-таки интересное, музыка там вроде классная. Далее, в дополнение к будет добавлено всего одно подземелье, а именно пещеры Черной Горы. Я помню там... Очень хороший первый босс, уникальный механикой диалога. Да, его диалоги реально классные. Далее, Warlords of Draenor будет добавлено Депо Мрачных Путей. Интересный данж, довольно-таки. То есть, первого босса мы убиваем просто так, далее мы двигаемся на поезде. Интересная механика самого подземелья вообще в целом. Далее, дополнение миссов Пандария получит новое подземелье в виде Негроситета. Нейкроситит хорошее подземелье. Я помню, его было приятно проходить в режиме испытаний на золото. И я думаю, в режиме таймволк его тоже будет приятно вновь пройти. Так что какие-то такие изменения на текущий момент. Будут ли добавлены эти подземелья к текущему пулу подземелий или будут заменены какими-то подземельями? Вот это вопрос хороший. Но, как говорится, поживем, увидим. К тому же 915 похоже, выйдет чудочку позднее, чем мы ожидали. Всех вам благ!